А если уж есть необходимость лечения, то проводить его наиболее рационально, с наименьшим ущербом для вашего здоровья. В этом видео решил осветить очень важный, на мой взгляд, вопрос. Как правильно пить воду при ОРЗ, либо простуде, при гриппе, либо пневмонии, при бронхите, либо ОРВИ? В каждом из этих случаев нужно знать не только, как правильно пить воду, но и какую правильно пить воду. Сколько правильно пить воды? И просмотрев это видео до конца, вы узнаете полезные советы диетолога на обозначенные мной вопросы. А пока просмотрите еще раз это уникальное место в Словении. Если у вас появились насморк, кашель, боль в горле, то это свидетельствует, что в органах дыхания не все было благополучно. И, возможно, там развиваются бактериально-вирусные инфекции. А, возможно, это и проявление аллергических реакций. Но, в любом случае, самоочищение органов дыхания происходит благодаря образующейся в них мокроте. А 98% мокроты – это вода. И если воды для очищения легких не хватает, или для очищения дыхательной системы не хватает, могут развиваться различные осложнения. И очень важно знать, какой степени вам нужно компенсировать потери воды в каждом конкретном случае? Есть один очень важный показатель, который указывает на то, сколько нужно пить воды при заболеваниях органов дыхания. И о нем вы узнаете прямо сейчас. Если температура поднялась до 38 градусов по Цельсию, это говорит о том, что вам не качество и количество воды нужно менять в рационе, а по-другому питаться. Иммунная система слишком слаба, она не может адекватно ответить на новую для нее бактериальную либо вирусную инфекцию, а также справиться, возможно, с уже существующей инфекцией. И вам нужно искать, что нарушено в работе иммунной системы и менять питание, менять образ жизни и в последнюю очередь менять качество и количество воды. Если же температура поднялась от 38 до 38,5 градусов по Цельсию у детей и до 39 градусов, у взрослых это прекрасная ответная реакция иммунной системы, при которой вам нужно убрать из рациона белковые продукты питания, а именно мясо, рыбу, птицу, яйца, оставить разве что кисломолочные продукты, возможно каши, овощи, фрукты. И благодаря тому, что эти продукты питания перевариваются быстро, вы можете увеличить свой суточное употребление воды где-то на литр полтора. Все зависит от степени повышения температуры тела. И в данном случае вы будете правильно совершать, правильно поддерживать активность своего организма. Если же температура поднялась выше 38,5 у ребенка, либо выше 39 у взрослого, продукты питания исключаются полностью. Слишком интенсивные потери воды происходят в данном случае. И еда даже самая лучшая. Она будет тормозить всасывание воды из пищеварительной системы в кровь в итоге будет страдать, как система терморегуляции, температура может при наличии пищи на такой температуре повышаться еще выше. И 39,5, и 40, может быть, и выше могут быть цифры. А также нарушается очень важный момент очищение крови. Почки в этом случае также работают хуже, хуже очищают кровь, степень интоксикации увеличивается и вероятность осложнений также увеличивается если температура у ребенка поднялась выше 39, у взрослого выше 39 с половиной это говорит о злокачественном протекании инфекции и такую инфекцию лучше не лечить в домашних условиях а обратиться за квалифицированной медицинской помощью очень важный момент не только сколько пить воды но и какую пить воду Она качество воды в данном случае зависит от того какая инфекция подозревается у вас и какую пить воду лучше, вы узнаете прямо сейчас. А пока наслаждайтесь этим прекрасным местом в Словении. Если у вас развивается бактериальная инфекция, с первых минут заболевания вы употребляете щелочную воду. Щелочная вода способствует быстрому разжижению мокроты. Мокроты образуются больше, она менее вязкая. Легче отходит, лучше дренируется дыхательная система и снижается вероятность осложнений. В случае, если у вас развивается вирусная инфекция, с первых минут заболевания вы используете кислотную воду. Кислотная вода способствует созданию неблагоприятных условий для развития патогенных вирусов. И вашей иммунной системе будет проще справиться с ней, выработав своевременно надежный иммунитет. Но! Кислотная вода используется только в том случае, если вы правильно сопровождаете вирусную инфекцию. Если температура у ребенка стремится выйти за пределы 39 градусов, а у взрослого за пределы 39,5, Иными словами, вы неправильно сопровождаете опасную вирусную инфекцию. И степень интоксикации при этом возрастает, потому как снижается количество мочи. Оно снижается автоматически параллельно с повышением температуры тела, потому как чрезмерное повышение температуры тела показывает о недостатке воды для охлаждения организма. И то, что вы не видите сразу, и не дай бог, не дай бог вам увидеть в реальной жизни, увеличивается вязкость мокроты. Мокрота становится густой, перекрываются мельчайшие бронхи и очень быстро может развиться дыхательная недостаточность. Поэтому для предупреждения дыхательной недостаточности, в случае, если температура находится у пограничной цифры, я имею в виду у ребенка в диапазоне 38,5-39, у взрослого 39-39,5 вы меняете воду на щелочную. Щелочная вода способствует образованию более жидкой слизи. И в данном случае вам не столько следует бороться с вирусами. Повышенная температура и так активировала иммунную систему до предела. И ее задача это фактор времени. Ваша задача уменьшить вероятность осложнений со стороны органов дыхания. И в этом вам поможет щелочная вода. Если же Количество воды вы продолжаете использовать, недостаточное. И температура пытается выйти из этого пограничного диапазона. Лечение инфекции в домашних условиях заканчивается. И вы перемещаетесь в стационар, где вам будет оказываться более интенсивно лечебная помощь. Но если вы все делаете правильно, если вы понимаете, когда использовать щелочную воду, когда использовать кислотную воду, сколько воды правильно пить, то в случае любых бактериально-вирусных инфекций, вы с наибольшей вероятностью дождетесь не осложнений, а выздоровления. Вот на этой позитивной ноте я это не самое длинное видео на своем канале буду заканчивать с привычным подписчикам моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете поставить лайк на это видео, либо отправить ссылочку своим друзьям, знакомым, родственникам, я Покажу вам еще немножко, несколько минут, секунд, минут, может быть. Этот великолепный вид в Словении. Город Копер. Городок окружен с трех сторон водой. Когда-то это был, говорят, остров, но сейчас это полуостров и достаточно прекрасный. Перед Новым годом здесь малолюдно сезон. Думаю здесь прекрасно отдыхать. Окружают хвойные леса, и рядом чистейшее море. До новых встреч на моих каналах. А вот так это волшебное место. Город Пиран, Адриатическое побережье Словении выглядит с высоты почти птичьего полета. С трех сторон чистейшее море. Воздух, солнце в зимний период. Хвойные в летние смешанные леса прекрасно подходят для лечения и реабилитации при заболеваниях органов дыхания.